Заработок без вложений, который может сделать абсолютно каждый. Интересно, не просто пустые слова, а именно тот заработок, который именно платит, который деньги вы можете вывести как на криптовалюту, как Binance, да? допустим, на любой криптокошелек, или вообще вывести на обычную карту банка. Вот, этот действительно хороший заработок, и действительно он нас интересует. Итак, смотрим, вот выплата 21 доллар, вот 32 доллара. Вот 54. так каждый день можно выводить из этого проекта, о котором сейчас пойдет речь. Поэтому авансам прямо сейчас поставьте лайк, подпишитесь на наш канал и этим способом сможет заработать абсолютно любой, кто досмотрит данное видео до завершения. Потому что здесь факты, доводы и выплаты. Поехали! Друзья, прежде всего, что нас всех с вами объединяет? Это прежде всего желание пассивно зарабатывать, то есть вы занимаетесь своими делами, проводите досуг с семьей и вам в интернете, при этом вы ничего не вкладываете, пассивно э, падает прибыль. Хорошо, хорошо. Именно это нас с вами и объединят. Если вы со мной согласны, поставьте, пожалуйста, плюс под этим видео и напишите свой пример. Именно, может, вы тоже зарабатывали в интернете. Какой у вас был опыт, хороший, плохой? Напишите об этом, пожалуйста. Давайте сделаем обратную связь. Так вот, друзья, обратите внимание, 40... Тысяч подписчиков почему на канале потому что мы никогда не обманываем и говорим правду как и сегодня итак друзья нажимаем подписаться чтобы быть вместе на одной волне и нажимаем на колокольчик и меняем его на все это важно далее переходим в описание, и вот здесь самое интересное друзья смотрите нажимаем еще раз еще и вот э, буквально на днях я рассказывал о проекте элемент 5 помните или нет вот он этот проект вот на него ссылка и если вы проходите регистрацию по именно этой ссылке вот по этой потому что в проекте мало кто знает Райк действительно новый, абсолютно здесь заработать, если он на старте, можно заработать в разы больше. Потому что если вы посмотрите наш канал, есть где мы действительно предупреждаем и говорим, что лучше не заходить. А мы занимаемся не месяц, не два, ни год, не два и не три. Мы занимаемся этим уже больше восьми лет, ребята. У нас опыт есть, потому люди нами доверяют, мы никогда не обманываем. Поэтому если вас интересует заработок без вложений, Заработок криптовалюты с нуля, вот этот проект, который сейчас на старте, просто за регистрацию вам дает 20 долларов, которые в процессе переходят в 52 доллара, просто за обычную регистрацию. И я сейчас вам доведу все доводы. То, что выплаты приходят, я вам показывал в самом начале. На Binance приходят выплаты, потом с Binance можно вывести на любой криптокошелек, да, если вы хотите, или на обычную карту банка любой страны. Это факт. Я проверял на украинских на Mono, на Приват выходит без проблем. Поставьте плюс, если вам тоже это интересно, потому что для меня важно, чтобы просто не просто обычная регистрация, чтобы там еще и платили. Ребята, чтобы платили, чтобы можно вывести на обычную карту банка. Вас интересует вывод э, с проекта, допустим, на карту банка. Поставьте две единицы, чтобы я понимал, что не я один такой, как бы меня тоже интересует. Так вот, вы проходите именно по этой ссылке регистрацию. Как пройти регистрацию? Вот две ссылки я оставляю. Э, и дальше идут все возможные инструкции. Потому что я лично считаю, что в этом проекте лучше все-таки. Помимо, можно зарабатывать 52 доллара, вы заработаете без вложений. Но я считаю, если сюда проинвестировать хотя бы 10 долларов, вы получите уже больше 100 долларов. Сразу получаете, постепенно больше 100 долларов. А если вы проинвестируете 100 долларов сюда, сделаете покупку вот по этой инструкции, как сделать покупку, то вы получаете получа, э, там уже сумма гораздо больше. И не 100, не 200. Понимаете, со 100 долларов вы получаете сразу гораздо больше. Потому я сделал покупку на 100 долларов. Как делать покупку с баланса? Ну, сложный процент, реинвест, вот она инструкция. И как получить подарок? Фишка в том, что если вы делаете покупку на 100 долларов, на 100 вам дают подарок стоимостью 1000 долларов. То есть 900 долларов вы уже в плюсе. Вы можете этот подарок продать, поменять, сдать в ломбард. Все здесь работает. Собственно, что такое элемент 5? Вот две инструкции есть. Вот одна, вот вторая. Это, я думаю, очень важный момент. И на это стоит обратить внимание. Ну и Binance, ребята, регистрируйте вот по этой ссылке, думаю, тоже очень важно. Также здесь еще вы найдете много интересных инструкций. Э, вот как установить крипто кошелек Binance инструкция есть, как пополнить Binance вторая инструкция и как установить Binance с телефона, инструкция тоже есть как верифицировать через DIU, тоже инструкция имеется, но очень важно как, э, как пополнить Binance любой карты банка, почему я про это говорю потому что я лично с обычной моноприват, с обычной карты банка делал пополнение на Binance а потом с Binance я делал покупку в элемент 5 вот уже по этой инструкции вот как сделать покупку, то есть запомнили, да, с обычной карты банка, я по вот этой инструкции пополняю Binance, вот эта инструкция, и далее с Binance по вот этой инструкции я делаю покупку, вот две инструкции здесь имеются, думаю все просто и легко, Итак, друзья, но самое важное, что на это говорит руководство компании, по поводу всего того, что я говорю. И акции действительно есть, интересные. И вот то, что я вам рассказал, здесь даже можно за приглашение получать хорошие выплаты. Давайте сейчас вместе с вами кое-что посмотрим. Я думаю, вы останетесь довольны, потому что это просто нечто. Почему я всегда говорил, досмотрите данное видео до завершения. Новость просто супер. Итак, что же думает руководство и что он отвечает на то, что платит просто без вложений деньги. Давайте посмотрим вместе. Расскажу вам очень крутые новости компании Elements 5. Меня зовут Юля, я спикер ювелирной кэшбэк-платформы, уникального бизнеса, где абсолютно все клиенты получают подарки. А в канун Нового года подарков еще больше. Это просто эфономания какая-то. Итак, путь клиентов компании Elements 5. Регистрируйтесь и получите сразу в подарок 20 долларов. За знакомство, так сказать. Этот первый подарок принесет вам 52 доллара на протяжении года по нашей бонусной программе. Едем дальше. Хотите еще подарок? Да, пожалуйста, в неограниченном количестве. Вы приглашаете новых клиентов по своей реферальной ссылке, и за каждых 5 человек компания дарит вам еще 20 долларов. Эта акция называется «Звезды». Среди этих пяти новых человек двое в вашей команде должны сделать хотя бы минимальные покупки от 10 долларов. Посмотрите еще инструкцию про акцию «Звезды». Можно зарабатывать только на построении команды. Абсолютно все клиенты участвуют в розыгрышах денежных призов. 31 декабря мы подарим по 100 долларов 10 новым клиентам компании. Принимают участие все, независимо от того, сделаны покупки или нет. А среди партнеров, которые закроют одну звезду, мы определим 5 победителей и вручим им по 200 долларов. Клиенты с двумя звездами станут участниками розыгрыша на 300 долларов. Если закрыть до Нового года три звезды, есть шанс получить 400 долларов в подарок от компании. Клиенты с четырьмя звездами претендуют на подарок 500 долларов. И самые крутые, самые активные партнеры, у которых соберется 5 звезд, получат мега поощрение от платформы – 1000 долларов. Ого, 35 победителей? Какой размах! Друзья, такое предложение действует только в Elements Five. Теперь переходим к самому интересному. Айфоны. Последние 14. -й. Просто идеальный подарок. Розыгрыш среди партнеров с персональными покупками на платформе и за работу вашей команды. Покупки партнеров от 100 до 499 долларов принимают участие в розыгрыше iPhone 14. Определим. 5 победителей и 5 победителям с покупками от 500 долларов и выше дарим суперприз приз iPhone 14 Pro Max а максимальный результат команды оборот первой линии от 10 тысяч долларов гарантированно дарит вам iPhone 14 Pro Max Топовая возможность обновить свой смартфон до последней модели. Готовы получать подарки? Тогда вперед. Условия я вам рассказала. Осталось дело за вами. Успехов. С вами была Юля. Друзья, ну как вам такие новости? То есть... Как видите, сами все действительно правда, даже сама компания это подтверждает. Поэтому сейчас давайте не будем тратить время. Если у вас какие-то еще вопросы остаются или предложения, задавайте их в комментариях под этим видео. Думаю, это будет очень интересно. Но сейчас действительно каждый из нас может просто выиграть iPhone. Каждый из нас может просто зарегистрироваться вот по этой ссылке, которая в описании под этим видео. Это раз. За это вы уже получаете 52 доллара и дальше за каждых 5 человек, которых вы пригласили, как говорится в этом видео, за каждых 5 вы получаете еще по 20 долларов. Поэтому ребята вот приглашайте, вот сами регистрируйтесь, вот ссылка, делать это прямо сейчас и давайте заберем эти айфоны, давайте заберем все эти доллары, тем более все это выводится в начале видео, все я все вам продемонстрировал и показал. Действительно шикарный проект, все без вложений, без вкладов, можно зарабатывать криптовалюту с нуля, как новичкам, так и тем, которые давно в проектах. Никто не, как бы здесь рисков нету, каждый сам принимает решение, а я еще сделал покупку на 100 долларов для того, чтобы сделать подарки за 900 забрать, за 1000 забрать и забрать все остальные призы. Потому что 100 долларов это не так много, а забрать подарки можно абсолютно все, сделав покупку на 100 долларов, ссылка в описании.